Сегодня на библейском портале Exeget мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея 6.33 и вопрос, который нас интересует, что такое Царствие Божие, которое мы должны искать, и что означают слова, что все остальное нам приложится. И мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что такое это все, что приложится нас, нам? Надо понять, что на пути в Царствие Небесное ничто не должно нас отвлекать, как бы, Поставленная перед нами главная цель, она должна э, доминировать э, в нашей жизни. Но при всем при этом у нас есть семья, у нас есть э, обязательства перед э, пожилыми родственниками, у нас есть э, необходимость в конце концов заботиться и о себе самих, о собственном пропитании, о собственном здоровье, а на это все э, нужны средства. Где их достать? Давайте представим такую ситуацию. Я как-то уже рассказывал этот э, пример. Предположим, человек э, служит в армии. Разве ему надо думать о питании, об одежде, о месте ночлега, о здоровье? Конечно, нет. Почему? Армия решает э, за него, чтобы у него была одежда, чтобы у него там портянки были, сапоги, там, гуталин, чтобы чистить эти сапоги, чтобы у него была бы кровать, чтобы у него было там трехразовое питание. Не дай бог, какая-то травма, чтобы срочно ему оказали бы медицинскую помощь. Но это происходит в том случае, когда человек служит в армии, например, в армии царской, в армии своей страны, он подданный державы. А что происходит, если этот человек стал дезертиром, убежал со службы? Должен его государь заботиться о, ним, о нем? Должна ли его армия думать о его трехразовом питании, о его здоровье и так далее? Нет. Так и в духовной, религиозной жизни. Если ты занимаешься своим делом, Господь тебе пошлет необходимое. Как мы здесь с вами и прочитали, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все, то есть остальное, необходимое, жизненно необходимое, приложится вам. Неизбежно приложится. Но если человек занимается не своим делом, а, например, он решил, что он там, я не знаю, великий богослов, там, великий проповедник, там, великий звонарь, великий чтец, там, великий певец. И нету э, чувства смирения. Потому что сказано в Библии, что тот, кто готовиться к службе э, божественной, он должен готовиться к искушениям, которые неизбежно начнутся, как только он будет что-то совершать во славу Божию. И меня очень смущают слухи дурные, которые распространяются по поводу священников. Когда говорят, вот этот священник сделал это, этот священник сделал это. И я всегда задаюсь вопросом, а за что дьявол с такой ярости набросился на этого священника? Что дьявол не захотел простить этому священнику? Почему эта брань была такой тяжелой, жесткой, что священник просто сломался, не устоял? Каждый из нас совершает какое-то служение перед Богом. Апостолат Мирян – это чаще воспитание детей в духе религии наших отцов, дедов, прадедов. Апостолат Мирян – это сопроводительные какие-то службы, связанные с богослужением. Человек может просто приходить в храм как электрик и там раз в месяц осматривать там провода. Если у него есть соответствующее знание. Я помню, что когда я служил в Сибири, в городе Куйбашев, это в Новосибирской области, то там каждый человек считал, что если что-то происходит важное в его жизни, он должен как-то приобщить к этому и церковь. Например, человек там резал там, или не знаю, свинью, там, барана, или там что-то еще, он обязательно отделял что-то и приносил в церковь. И это было в порядке вещей. И, э, например, был случай, когда человек пришел и сказал, что он вообще малоимущий, а у него проблемы такие-то, такие-то, такие-то. Я подумал, что он пришел просить подаяния. Я уже приготовился, как бы, вот, э, что сказать ему, и какую сумму я могу ему пожертвовать. Я так уже калькулятор включил в своей голове. А он вдруг говорит, у меня ничего нету, можно я буду приходить, я знаю, что по понедельникам у вас моют полы в храме, и я буду помогать. Это очень важно, когда каждый находит свое служение перед Богом и по мере сил осуществляет его. Но главная эта цель — обрести Царствие Небесное. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а где искать? В своем сердце, в своей душе. Как Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. То есть не на небе, не на земле, не под землей, не в воде, внутрь нас это значит, встреча с Богом происходит в сердце каждого из нас. И когда апостолы говорили, что они должны проповедовать до края земли, а мы знаем, что земля-то она в общем-то имеет форму шара, имелось в виду, что дойти и достучаться до каждого сердца, как в Апокалипсисе Христос говорит: все стою». У двери и стучу. Обрести царство Божие внутри себя, то есть примириться с Богом в своем сердце и начать вести новую жизнь – это очень важно. Это важнее всего. И когда мы действуем в этом направлении, Бог берет на себя все другие наши проблемы, как мы и прочитали что все остальное нам приложится. Спаси Господь. Берегите себя.